Привет, с вами Алексей Иванов, совладелец рекламной платформы Surferner. В этом видео я покажу вам методику по заработку на продаже востребованной услуги с помощью отправки потенциальному клиенту всего двух сообщений. Это не потребует финансовых вложений и я без преувеличения вам скажу, что если вы будете регулярно работать по этой методике, даже по одному часу в день, у вас финансовый результат будет просто неизбежен. Вы потом с легкостью можете применить методику к любому товару или услуге, в котором есть комиссионное вознаграждение за продажу, зарабатывая десятки и сотни тысяч рублей в месяц. Это видео я записал специально для партнеров, обучающей программы Игоря Кристинина. Поскольку Игорь эксперт в заработке на партнерских программах, ему не пришлось долго объяснять. Я просто рассказал суть и показал цифры. Он увидел в этом потенциал и понял, что методика должна войти в его программу. Суть методики гениальна и проста. Если человеку предложить то, что ему нужно, он это купит. Казалось бы, очевиднее не придумаешь. Совершенно не сенсация, не так ли? Но почему большинство тех, кто хочет зарабатывать, не делает этого? Мы строим иллюзии, типа сейчас возьмем рекламный баннер, запустим массовую рекламу и все попрет. Или создадим автоворонку с крутым лид-магнитом и тогда уж точно попрет. Но почему-то не прет. Как ни крути, нужно понимание маркетинга, рекламы, продаж. А это дело очень тонкое и не сразу можно научиться целостно видеть всю картину идеальной продажи, когда вы реально решаете проблему клиента, а он вам дает за это деньги. Конечно, этому можно научиться, но на это требуется время, практика и немалые финансовые вложения. Но что делать, если деньги нужны прямо сейчас? А делать нужно то, что сработает на 100%. Без тестов, без вложений, без осечек. Я подготовил для вас опорные материалы, чтобы после просмотра видео вы смогли сразу приступить к делу и заработать первые деньги. Что ж, не будем мучить кота, давайте перейдем к делу. Итак, в рецепте заработка нам потребуется. первое, Востребованная услуга, которая имеет реальную ценность для клиента. Это не какая-то хотелка типа конфетки. Это хлеб, который утолит реальный голод. Второе. Надежная компания, предоставляющая услугу. Которая работает в рамках законодательства своей страны, имеет планы на будущее и ей нет смысла закрываться, так как она предоставляет востребованные услуги. Третье. Комиссионные вознаграждения за продажу услуги. Процент, который мы будем получать от оплаты услуги, привлеченным вами клиентам. Четвертое. Контакты людей, которым нужна услуга. Собираем контакты целевой аудитории, чтобы выиграть время, отсекая тех, кому услуга точно не нужна. Пятое. Два сообщения, которые мы будем использовать для продажи. Первым сообщением мы спрашиваем разрешение отправить подробную информацию по услуге, а во втором соответственно подробная информация. В качестве востребованной услуги мы возьмем рекламный сервис просмотра на YouTube с помощью которого любой пользователь YouTube может реализовать различные цели по продвижению своих видео или извлечению прибыли с канала. Например, увеличить количество просмотров видео, подписчиков, лайков, получить внимание реальных людей, выйти на целевую аудиторию с помощью аудитории исполнителей просмотров за счет вывода видео в рекомендованные, набрать необходимое количество часов просмотров и подписчиков для монетизации канала, Сервис просмотра на YouTube выполняет много задач для ютуберов. Он сам начал активно набирать обороты естественным путем без рекламы, поскольку он разрабатывался по заказу владельцу YouTube каналов, которые знают, что нужно для продвижения. Но об этом сервисе знает еще очень мало ютуберов, что открывает вам огромный потенциал для заработка на продаже этой услуги в русскоязычном пространстве, а также в ближайшем будущем и за рубежом. Ютуберов очень много, а услуга по просмотрам YouTube на втором месте после лайков инстаграма на рынке SMM услуг. Это очень востребованная услуга, настоящий горячий пирожок для тех людей, которые хотят показать себя. Артисты, певцы и певицы, комики, блогеры, коучи, кулинары, стримеры, бизнес компании предприниматели. Они хотят, чтобы их увидели. Помогите им и получайте за это деньги. Надежна ли рекламная платформа Surferner? Сервис находится под управлением компании ООО Reclamex, которая легально работает в рамках законодательства Российской Федерации и поставляет востребованные рекламные услуги. Именно поэтому сервис с самого создания еще в 2014 году сразу начал работать в плюс и даже не нуждался в инвестициях. Как вы понимаете, закрываться смысла нет, а вот планы по масштабированию не только есть, они уже воплощаются. Для вас это происходит пока что незаметно, так как идет полная переработка технической платформы в бэкграунде. Комиссионные вознаграждения, которые можно получать за привлечение клиентов, составляют до 10% от каждого пополнения рекламного баланса лично приглашенным клиентам. Таким образом вы можете получить до 10 тысяч рублей от оборота одного приглашенного вами клиента. Просто для сравнения, популярные банки платят за привлеченного клиента примерно 1000 рублей, что в 10 раз меньше. Итак, для понятного примера, с оборота одним клиентом в 100 тысяч рублей, вы заработаете 10 тысяч рублей. Если 100 тысяч рублей вам покажется большой суммой, значит вы не знаете, насколько денежный этот рынок. Такой оборот легко делают всего за месяц. Вот, к примеру, оборот от владельца канала кулинарного блога. Я делаю выборку за сентябрь, и мы видим более 100 тысяч рублей пополнения за сентябрь. Заработанные деньги вы можете выводить сразу, без каких-либо холдов, так как получаете вознаграждение по факту поступления денежных средств от клиента. У нас есть ограничение на вывод за сутки для защиты от фрода, и оно снимается по вашему запросу в поддержку при необходимости. Далее контакты людей. Как мы будем их искать? Для поиска контактов нам потребуется табличка, обычно я делаю это в Google таблицах, чтобы удобный был доступ и чтобы можно было расширить эту таблицу для своих партнеров-коллег. Здесь такие вот есть поля, канал, email, id, surferner, это когда клиент зарегистрируется в surferner, я отмечаю здесь id, сайт, на нем могут быть какие-то контакты, ну и также записываем все контакты, которые возможны для того, чтобы связаться с клиентом. В любом случае. Ну, я вам просто показываю вариант, как работать с e-mail. Вы можете работать абсолютно с любыми контактами. Вконтакте, по телефону, там, в мессенджерах, в инстаграме, в фейсбуке, где угодно. Самое главное, чтобы у вас был контакт с клиентом. Идем искать клиентов. Открываем сайт YouTube. И поскольку у нас огромнейшее количество тех у кого есть каналы YouTube, нам нужно определить для себя, например, какую-то тематику определенную и собирать контакты по ней. Для того, чтобы вести все в порядке, чтобы было понятно, какая у вас аудитория уже обработанная, какую еще нужно искать. Давайте поищем, например, видео по запросу «Мотивация». Поскольку нам нужны клиенты, которые хотят продвигать свое видео, Давайте отфильтруем за этот месяц по типу загрузки. Так мы можем находить каналы, которые размещают видео прямо сейчас, то есть в этом месяце. Также мы можем убрать эти фильтры и отфильтровать только по каналам. Здесь уже определенно... Все каналы по определенной тематике, например, по мотивации. Но как бы это только у тех, у кого в заголовках написана мотивация. Да, Вы понимаете, что не все каналы, которые посвящены этой тематике, они есть здесь. Поэтому нужно разные подходы использовать для поиска контактов. Но для достижения первоначального результата этого будет вполне достаточно. Давайте откроем канал. и перейдем в раздел о канале. Здесь у нас есть контакты ВКонтакте: Инстаграм, ТикТок, telegram также есть e-mail, который можно посмотреть, и мы его записываем в адрес электронной почты. Копируем ссылку на канал. Все, у нас один контакт есть. Можем, можем скопировать ссылку на ВКонтакте. Инстаграм. Телеграм. Также какие-то контакты могут быть написаны вот здесь в описании. E Это очень хорошо, когда так написано, потому что для коммерческих запросов YouTube показывает на один аккаунт за сутки где-то примерно 4-5 емейлов. E этот процесс медленный, поэтому нужно много аккаунтов Gmail, либо искать те каналы, которые дают свой email прямо в описании. Также иногда контакты бывают в самих видео. Точнее в описании видео. Чтобы ускорить процесс, можно сразу открывать в новой вкладке несколько каналов. Давайте я это быстро все сейчас сделаю, да, и мы на этом остановимся. Для урока этого достаточно. Заходим о канале. В принципе, здесь... Тут также можно скопировать Инстаграм и ВКонтакте. Кстати, вообще Артур мощный мотиватор. Меня вдохновляют его видео. Нажимаем отправить, копируем e-mail И копируем ссылку на канал. Я не буду задерживать урок. Мы поняли примерно, как искать контакты. Теперь у нас готова база контактов, с которой можно работать. Пятый ингредиент. Два сообщения. В первом сообщении мы спрашиваем разрешение отправить подробную информацию об услуге. Во втором подробная информация. Я приведу всего лишь пример, который использую сам. Вам нужно будет изменить текст, но чтобы остался похожий смысл. Если вы будете просто копировать, не ждите положительного результата. Этот текст очень быстро улетит в спам. Отключите, пожалуйста, сейчас жажду наживы и подойдите к этому делу серьезно. Ведь если вы научитесь получать результат, ваш успех будет неизбежен. Предлагая востребованную услугу целевой аудитории, результат будет неизбежен. Со временем вы сможете продавать по этой методике очень дорогие продукты и услуги. А также у вас будет уже готовая база потенциальных клиентов, которую не надо собирать снова. Им всегда можно что-то предложить, но желательно не часто, ну это чисто по-человечески. Я делюсь с вами опытом, который проверял на себе. У вас обязательно появятся идеи, как написать именно свой текст. Первое сообщение должно быть очень короткое, чтобы его можно было быстро прочитать. Оно должно зацепить за основную потребность клиента. Я здороваюсь, представляюсь и сразу говорю для чего я пишу, чем могу помочь клиенту удовлетворить его потребность. Добрый день, меня зовут Алексей, я партнер сервиса по обеспечению живых просмотров видео на YouTube, который может вам пригодиться для продвижения вашего канала, даже если он монетизирован. Я не пытаюсь сразу рассказать о всех возможностях, в данном случае фраза «продвижение канала» включает в себя все возможности для клиента. Далее я описываю самые значительные выгоды для клиента, начиная с цены, так как в этой нише цена решающий фактор. Цена у нас выигрывает на рынке просмотров YouTube по сравнению с другими сервисами и тем более с ценами реселлеров, которые перепродают услуги. От 60 рублей за 1000 просмотров, живая аудитория, удобное управление заказами, лайки и комментарии в подарок от исполнителей, которые будут смотреть ваши видео. Далее я предлагаю прислать подробности и оставляю возможность для самостоятельного ознакомления с услугой. Если вам интересно, пришлю подробности или можете самостоятельно ознакомиться с нашим сервисом по ссылке ниже. Например, я люблю получать ссылку на предложение в первом сообщении. Поскольку я активный интернет-пользователь, мне постоянно приходят сообщения с предложениями. Меня раздражает, когда собеседник пытается издалека начать разговор. Привет, как дела? Зарабатываешь в интернете? А вам бы хотелось? Бла-бла-бла? Я хочу сразу суть, без воды. Мне не нужна вот эта бла-бла-бла. Далее я пишу полное свое имя и контакты, по которым мне удобно общаться. И самое главное, пишу реферальную ссылку, по которой клиент сразу может ознакомиться с предложением без прелюдий. Реферальную ссылку желательно упаковать в домен без реферального окончания, так как многие не любят реферальные ссылки. Я считаю, что сообщение такого формата лояльно для установления контакта, по крайней мере, я отправил уже много писем и получил много ответов. Меня ни разу не послали. Это очень хороший показатель. Вот, собственно, так они и выглядят. Владельцы каналов отвечают, им интересно там или вышлите подробности и я отправляю второе сообщение с подробностями. Во втором сообщении тоже не надо расписывать портянку. Пишем самую суть, самую выжимку выгод для клиента. Если ему будет интересно, далее можете рассказывать все подробности. И только те, которые он сам попросит вас. Я сразу предлагаю попробовать наш сервис. Указываю на то, что сервис разрабатывался по заказу нашего постоянного клиента, владельцу youtube каналов Таким образом, я между строк говорю, что сервис разрабатывался по заказу такого же, как он, который уже добился успеха. И это действительно так и было. Далее я понятными короткими пунктами перечисляю возможные выгоды клиента от заказа услуги просмотров. Какие-то из них точно будут актуальными для клиента. Затем я обосновываю, за счет чего наши цены одни из самых низких на рынке при высоком качестве. И подчеркиваю удобство управления заказами, чтобы направить клиента попробовать создать заказ. Пишу ссылку и дублирую контакты. Итак, подытожим порядок методики. Находим контакт, отправляем первое сообщение, получаем ответ, отправляем второе сообщение. Если клиент задает знакомые вопросы, отвечаем. Если клиент задает незнакомые вопросы, спрашиваем у менеджера по рекламе в Surferner на нашем сайте. Подтягиваем свои знания этой услуги и отвечаем клиенту. Лучше контактировать с клиентом самостоятельно. Нетворкинг всегда способствует усилению друг друга. Но это, конечно, по желанию. Если не хотите общаться, можете отправить клиента к менеджеру. Сейчас я покажу, как отправлять сообщения, упростить работу и создавать запланированную отправку сообщений, чтобы не улетать в спам. Когда ваше письмо начинает попадать в спам или будет блокироваться отправка, вы увидите примерно такое сообщение. Вы можете использовать любой почтовый сервис, я покажу на примере Gmail. Мы сделаем настройки подписи, шаблонов и будем создавать запланированную отправку писем. В аккаунте Gmail давайте настроим шаблоны и подписи. Для этого открываем шестереночку и кликаем все настройки. Заходим в режим расширенные, вот здесь в меню. И напротив шаблонов нажимаем включить. Нажимаем сохранить изменения. И теперь нам доступно создание шаблонов. Теперь настроим подпись. Кликаем опять настройки, все настройки. Крутим вниз и напротив подписи, нет подписи, и создать имя подписи. Ну, давайте назовем просмотры на YouTube. Создать. И сделаем мы вот эту подпись. Пишите здесь своими фамилию и какие-то контакты, по которым вы хотите связываться. И свою реферальную ссылку на сайт. Вставляем сюда. Делаем ссылку кликабельной. Вот на эту кнопочку. Здесь нужно теперь в настройках написать в новых письмах. Писать вот с этой подписью. на YouTube. Далее нажимаем сохранить изменения. И теперь при написании письма у нас уже будет готова сразу подпись. Подписи можно выбирать вот здесь вот карандашиком различные. Можно убрать подпись, можно добавить. Теперь мы создадим шаблон. Давайте сначала уберем подпись для того, чтобы создать шаблон. Итак, тема у нас по продвижению YouTube. Можно, в принципе, написать. Ну, можете как, как хотите написать. Как я говорил уже, текст лучше меняйте каким-то образом. Вот, и копируем текст Сообщение, соответственно, Ух ты! Сообщение тоже меняйте, Но сохраните суть. Все равно, как вы понимаете, не все, посмотрев это видео, побегут сейчас давать сообщение. Это на самом деле методика очень простая. Но чтобы ее делать и еще и регулярно, требуется очень железный стержень в вас. Только тот, кто умеет делать рутину, достигает успеха. Теперь нам нужно нажать три точки. Выбрать шаблоны и сохранить черновик как шаблон. И здесь выбираем сохранить как новый шаблон. В принципе, нормальное название, как бы он сохраняет по теме. Нажимаем сохранить. Все, шаблон у нас готов. Можем закрыть. И когда мы будем писать новое письмо, у нас уже будет подпись. Мы можем выбрать быстро шаблон. И вот у нас готовое сообщение. Нам осталось выбрать e-mail, вставить и отправить. Все. Как бы вот и весь процесс. Далее создаем следующее письмо. И чтобы у нас не было отправка как спама одно за другим, мы сделаем запланированную отправку. Нажимаем три точки, шаблоны, выбираем по продвижению YouTube. И нажимаем стрелочку «Другие параметры отправки». Выбираем «Запланировать отправку». Укажите как минимум одного получателя. Да. Копируем e-mail, указываем получателя. И делаем запланированную отправку. Например, сейчас 20.07. Мы сделаем отправку 20.17. Ну, 10 минут нормально, в принципе. И у меня уже в запланированных есть одно письмо, которое отправится через 10 минут. Таким образом я могу составить список из писем, которые будут отправляться целые сутки, на, проти... ну, на протяжении целых суток а, с какими-то разными периодами. Да? 10, 15 минут, 20 минут, там какие-то разные периоды. И в принципе, если я это делаю на нескольких аккаунтах, я получаю больше результат. После того, как какой-то из ваших аккаунтов начнет получать вот такие сообщения, скорее всего нужно будет регистрировать новый ящик и отправлять уже с него сообщения. Так как с этого уже вот я получил второе сообщение заблокировано, я перестал с него отправлять. Когда у вас будет открыто сразу несколько аккаунтов, вы сможете делать так. Нажимаем написать сначала везде да, это просто чисто для ускорения открываем шаблон то есть вы понимаете, да, что сначала просто набьете руку и потом вы сможете делать это очень быстро и соответственно таким образом всего за час работы вы сможете запланировать отправку многих сообщений за сегодня. Так, в принципе, все отправляем. Все, таким образом, я отправил 5 писем и, в принципе, чуть-чуть с большей задержкой я смогу запланировать еще 5 писем. Ну, если сделать еще несколько аккаунтов, то, соответственно, все это можно увеличивать. На самом деле, очень простая методика. Я думаю, что если вам хватит смелости делать такую рутину, то вы неизбежно получите финансовый результат. Сейчас я покажу небольшой результат своей работы на отдельном специальном аккаунте, который я делал чисто для теста, чтобы показать вам результат. То, что он есть, то, что он реален. Я зарегистрировал специальный аккаунт Surferner для того, чтобы смотреть статистику, сколько будет рефералов, сколько будет доход от пополнений их. Чтобы все было по-честному, я вам покажу структуру, доход, но скрою контакты клиентов, потому что разрешения я у них не спрашивал. В базу я заношу бесцветная строчка не отправил, зеленая строчка я уже отправил, мне ответили, синяя это уже клиент зарегистрировался в Surferner. Итак, давайте сейчас я покажу, зайдем в структуру, и мы видим давайте какой-то аккаунт 3202 вот этот аккаунт 3202 460 рублей я от него получил но скажу честно что 500 рублей от этого клиента я потерял по простой причине у меня не было квалификации в партнерской программе есть такая штука как квалификация наличие которой подтверждает право получения реферальных вознаграждений. Квалификация – это показатель активности клиента, и до того, как вы начнете приглашать, сделайте так, чтобы квалификация у вас увеличилась, то есть, чтобы она была активна. Как ее увеличить, узнаете, вот кликнув по этой ссылке, в принципе, это очень несложно. Или можно просто купить статус премиум на месяц или на год и вообще как бы забыть про квалификацию, она будет постоянная. И таким образом вы не будете выпускать прибыль. Давайте перейдем в структуру. Посмотрим следующий аккаунт 4616, 4616. Я от него получил 250 рублей. И после того, как вы заработаете деньги, можете нажать вывести, выбрать платежную систему, указать кошелек и соответственно подтвердить вывод средств. И еще один момент: сейчас покажу где взять реферальную ссылку. По услуге просмотра на YouTube у нас есть специальный лендинг-пейдж, на который вы и будете отправлять клиентов по своей реферальной ссылке. Да, здесь написаны цены, описаны вообще процессы, главные преимущества, описаны самые главные преимущества более подробно, кто будет смотреть видео, как происходит просмотр и как запустить просмотры. То есть, таким образом клиент ознакомится и может зарегистрироваться. Везде будет подставлена ваша реферальная ссылка во всех кнопках, для того, чтобы вы получили клиента в свою партнерскую структуру. На специальном сайте по промо-материалам здесь будет указана ссылка на домен, к которому вы можете подставить свой реферальный ID, то есть это ваш ID Surferner, вот здесь он находится, в кабинете ваша id и таким образом у вас получается реферальная ссылка вы можете ее спрятать в какую-то ссылку с доменом второго уровня да чтобы не было реферального окончания и таким образом отправлять ее в сообщение все ссылки на материале вы найдете под этим видео или где-то рядом с этим видео ну вот и все Выбирайте востребованную услугу, за которую можно получать комиссию, надежную компанию, которая точно выплатит вознаграждение, и зарабатывайте на этой рабочей методике. Продавайте людям то, что им нужно, и у вас никогда не будет проблем с деньгами. У меня всегда была идея о том, чтобы создать какой-то нужный людям продукт, который если я предложу всем, до кого смогу донести информацию, я неизбежно стану миллионером. Здесь просто не может быть провала. Если предложить человеку то, что ему нужно, он это купит. А если я буду предлагать это большому количеству человек, то неизбежно найдутся те, кому будет нужна моя услуга. И мы оба получим то, что нам нужно. Я рекомендую работать по такому плану, чтобы было проще. Первая цель – получить первый ответ от клиента. Вторая цель – регистрация клиента. Третья цель – получение первого вознаграждения. Даже если это будет 1 рубль, у вас уже будет реальный финансовый результат. Вот эта картинка очень хорошо показывает, что искусство маленьких шагов очень недооценено. Делайте маленькие шаги и вы неизбежно подниметесь на свою лестницу успеха. Далее просто масштабируйте действия, увеличивайте количество контактов и отправок сообщений, если вам это вообще потребуется. И если потребуются новые почтовые аккаунты, создавайте, чтобы упростить себе работу. Благодарю вас за то, что досмотрели видео до конца. Освойте эту простую методику и вы всегда сможете гарантированно обеспечить себе финансовый достаток. Желаю вам успехов и благополучия.